Убежал. Всем здравствуйте. <как> вот граница, короче, у нас хозяйство, который идет району. Поехал Мишка туда, где никогда не ездил. Расширяем. Расширяем Ареал. Посмотрим, что тут у них в соседнем хозяйстве есть. Как-то вот так, вот что будет интересное, включусь, лосея уже двух штук видел не успел заснять на поле выбежал мне кажется, они были прошлогодние последний точно без рогов бежал лосиха, наверное либо лосиха небольшая ну, в общем, двух лосей я уже видел вот такие прекрасные виды у меня тут открываются еще аншлаг опять, наверное что хозяйство. Тут вот деревенька была когда-то. Там памятник ветеранам. Один дом должен быть живой, ни света, ни воды. Я не знаю, дорога то ли через саму деревню идет, то ли мимо. Сейчас проеду. Вот такая красота. Поглядим, поглядим. Косуль пока не видать. Спустился тут возле вот одного бугра. Есть тут следы пребывания лосей разных размеров. Это, видимо, лосиха. И два, наверное, лосеночка ходила. А может и больше. Приходили водички попить. А водички тут не оказалось потоптались и ушли. Вот такие дела. Интересно, где, где, по новым местам там всегда интересно. Вот эта трава утки вообще ее любят. У нас раньше на озере росла, а сейчас такой нету. Раньше прямо там все утках было. Э, ну вот на том от бугрея. Стоял, деревня сзади меня. Можно с чердака стрелять. Едем дальше. Еду по дороге. Тут раньше улица была слева, справа дома стояли. Только вот ямки всякие остались. Дорога зато сделана путем теперь. К нам в райцентр ездят фермера. Здесь тоже я так помню. Насколько помню, маленько домов я застал на велосипеде. Маленький ездим. Там он должно быть под лесом кладбище. Может, это гридирод в другой деревне идет. Но тут тоже должно быть дома. Вот так вот тут. Иду в лес. Я нет, тишина. Вот до козы. Метров 150, наверное, если не больше. И как я понимаю, стоит она на меня уже давно смотрит. Иду я поискать лося. Косуль больше не буду тревожить, психику им портить. Пока гон у лося идет, буду пробовать лосью нервы трепать. Если найду его, если у нас их мало. Ну, а косуль, не знаю, когда поснимать получится. Сейчас, если верить прогнозу, на недельку, наверное, почти безветрено. То есть они вот так вот все далеко будут убегать. Может быть где-то получится поближе подойти, засниму. Если нет, то косуль пока не будет. Вот так вот, что получится, посмотрим. Там еще слева Сейчас два штуки, две белых попамилькала. Вот так вот. Вот не знаю, видно, не видно. Сейчас приближу. Вот коза стоит, сигареткам один лежит, смотрят на меня, расстояние до них метров 300 наверно тут ну 300 то точно есть все замечены это к тому что они у меня не пуганные много комментариев пишется домашний любой может подойти вот попробую сейчас подойди Сейчас 40 минут надо просидеть и не успокоиться. Потом еще 15 шагов сделаешь, она опять услышит, заметит. И в итоге убегут. Вот погодные условия. 70% успеха. Так, ну а мы идем дальше. В общем, где-то вон там вон лось. Был я на открытой поляне. Короче свалил. Тут кусты. Эх, не знаю, пока не вижу. Где-то вот из этого молодняка, вроде. В общем, как мне казалось, мохов. наверное 200 прямо потом замолчал сейчас звук идет вообще он с той стороны еле-еле слышу и он похоже на гораздо ближе и не знаю либо и все таки два либо этот это отуш ⁇ л и возвращается О, рявкнул похоже их тут два то что вот за вот этим кустом мне казалось хрустело а тот еще справа идет За ним еще один. жить тут. В общем, они где-то оба уже вот здесь. Второй молча идет. Что, в общем, так они не вышли. Туда еще там где-то 50 минут, наверное. Уже как бы все стемнело. А мне вот по таким вот кустам, по молоднику идти. Не хочется судьбу испытывать. то что движение они там начинают. Начинает шум появляться. Но из этих вот таких же крепких мест они не выходят так я в итоге и не знаю кто там или оба быка, опять если оба я думаю они бы разодрались потому что они где-то рядом первый раз встали буквально метров мне кажется там 30-50 друг от друга затихли когда но второй бежал бегом когда вот первого догонял и изначально мне кажется все таки два быка было а может я просто корову не знаю как она мычит Окает так или не окает, опыта мало. Ну, в общем, все. Возвращаюсь домой. Надеюсь, не последний раз это еще мы лосей по... успеем поманить. Интересное занятие, оказывается. Интереснее, чем косуля. Ну, ладно, все. Всем пока.